Такое краткое описание. Мужчина обижает женщину, приносит э, ей глубочайшую обиду, осознает, э, хочет исправить ситуацию, ну, делает определенные действия, э, имеет конкретные намерения, достаточно серьезные намерения. А женщина, руководствуясь обидой, ну, вот, не, не принимает этого мужчину, несмотря на все его какие-то действия, бездействия и все остальное. Ну, достаточно дрящиеся период времени. Вот вопрос... Э, на фоне этой обиды есть смысл какой-то дальше продолжать что-то делать добиваться своей женщины? Или это уже обида она никуда не девается, это законченное отношение? Спасибо. Ну, конечно, в каждом случае это индивидуально. Глубина, факт, фатология, какие-то другие качества. Все в все-таки уникальную ситуацию у каждого. Но общие, общие, рекомендации, да. Кстати, я сейчас вот перед началом, если познакомился с психологом, конкретно занимается одним вопросом. Как построить отношения после изменения? Самый, пожалуй, серьезный такой момент, да, в чем чаще всего женщины имеют обиды и самые глубокие. Это так называемых изменах. Хотя это слово никогда не употребляют, кто читал мои книги, кто знает мое отношение к этому, что изменить в первую очередь, может, в первую очередь самому себе. Ну ладно, мы сейчас другого касаемся. И отвечаю на вопрос. Никогда не завоевывайте женщин. Некоторые мужчины ставят цель и преследуют и укором. Завалевывают. Потом всю жизнь мучаются. Опасный путь. И если женщина сделала такой выбор прекратить с вами отношения на фоне обиды, оставьте их. Оставьте их. Но какое-то время не поддерживать с ней отношения, но и не поддерживать отношения с другими женщинами. Потерпите. Если вы ее любите, а если вы добиваетесь уже ее любите, постарайтесь быть верными ей какое-то время. Если через это какое-то время, то может, я говорю, здесь все очень индивидуально, но полгода. Если ничего не меняется, то есть вы ей не звоните, ничего. То есть вы просто живете своей жизнью. Если она вас не находит, к вам не обращается, к вам не приходит, то закрывайте вопрос. Значит, это не ваша задача. Но если даже придет, посмотрите, с каким багажом она придет. Если она придет на волне того, чтобы ты вот такой-такой, но я тебя прощаю, подумайте. Потому что это прощаю будет длиться всю жизнь.